Вы только посмотрите, какая техника! Bob это компания по аренде кранов и услугам подъемов в Сан-Диего. Они представляют краны различной грузоподъемности для строительства и транспортировки оборудования. Они также осуществляют установку, демонтаж и обслуживание кранов и дают консультации по безопасности. Компания имеет высококвалифицированных специалистов, и оборудование последнего поколения. Компания была спонсором Lakeside Radeo 2023 и участвовала в параде, потому мне удалось снять это видео. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите много интересных видео. Ваша Зажигалочка.